Суждение должно быть отброшено Это болезнь, которая никогда не будет давать вам покоя Когда вы судите, вы никогда не можете быть в настоящем Вы всегда сравниваете, всегда движетесь вперед или назад во времени Но не остаетесь здесь и сейчас Потому что здесь и сейчас просто есть ни хорошо, ни плохо. И нет способа судить, хорошо оно или плохо, потому что не с чем сравнивать. Настоящее просто есть во всей своей красоте. Но в самой идее оценки заложено что-то от эго. И очень любит улучшать. Оно питается улучшениями. Оно постоянно вас мучит. Будь лучше, делай лучше. А улучшать нечего. Когда возникает суждение, тут же отбросьте его. Отбросьте его — это только привычка. Не мучьте себя напрасно.